Но, как, как правило, до, до человека не донесена такая важная особенность света и тени, как густота краски. Вот теневые не любят густую краску То есть по возможности теневые должны остаться аквариумными ну, в масле, в том числе, то есть как бы залитые масла. И вы когда пойдете смотреть. Живопись вы столкнетесь, потому что теневые очень мало используют вещества краски. А световые, наоборот, плотные, густые. Ну вот, о, о плотности очень хорошо рассказано, вот, допустим, вот здесь. Вы видите, почти акварельный, почти акварельный характер теневых. Вот. И плотной, густой краской набраны световые. И оно звучит. Потому что, и вообще в живописи есть понятие, звучит, не звучит. Можно вылизать картину, э, вот и долго. будет по, по, по ну, как бы идее фотореализма, да, вот сейчас есть такая идея, когда даже думать не надо, просто вылизывай до полной точности. Ну, э, вот Одна из основополагающих вещей для живописи маслом, это то, что теневые не любят густую а световые любят именно плотную пустую краску. И если вы даже э, вот это знание запишете, а в конце работы а, а в конце работы, допустим вы написали картину, и у вас есть несколько тезисов, причем основных, не каких-то э, странных, э, на почерпанных из книг, в которых просто художник плюет воду, чтобы книга была потолще, цена подлиннее, вот, чтобы Выбрать из воды очень трудно. Но вот из таких практиков, художников практик можно вытащить интересные мысли. Но вот одна из этих мыслей, я думаю, что все художники подпишутся сразу под ней, что это одна из важнейших мыслей. Это вот это. И в конце работы всегда, вот в конце конкретной картины вы всегда можете сесть и посмотреть. Ага. Не госпорим, а у меня. И, и густоту где-то спилить с холста. Там, бывает, можно и пошкурить, можно и лезвием, и ножом э, довести до малого количества краски. То есть все сохранится. Только краски останется мало, и в этом э, будет некая культура подачи. То есть доработку можно довести уже с использованием основополагающей какой-то вещей.